Всем привет дорогие друзья с вами влад и сегодня мы продолжаем э, играть на размере р.п. первую серию да. и сегодня я буду уже покупать машину как вы поняли бмв ну я бмв куплю посмотрю сколько она будет стоить я не смотрел я 30 хочу купить ну, или 34 там две машины они почти одинаковые. но ну, стоит там почти тоже одинаково 40 тысяч рублей вроде разница да, сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, а кто не кушает, взять что-нибудь себя покушать. Там, чай, кофеек с бутербродиками, э с печеньками, да. Э -э а вот сейчас, верните вот это видео, которое у вас идёт. Если у вас написано красная кнопка, подписаться, нажмите на нее сейчас. Ну, все она у вас красная, если у вас серая, красавчики, а у кого красная, быстро сейчас нажали, за вот, вот сейчас, быстро вот так взяли и нажали, чтобы она стала серой. Это самое важное. Если вы сделали, красавчики, пишите в комментариях, кто сделал. А мы все Начинаем. Авто... Это автословность среднего класса. Там есть выше, он там самая дешевая машина. Там у меня денег даже не хватит. Хотя у меня миллион уже. Поч Почти миллион. Можно было... Чё-то тут мужик бежал, кстати, сейчас. А, Кио Рио. Нет. BMW X5, кстати, хотел бы купить, но там денег тоже не хватит. Вот, вот это БМВ. Вот это. 88-го, кстати, года. А там есть Е30. Это надея. Но она почему-то дешевле вообще. 94-го, но дешевле. Вот я не знаю, какую купить. Да неправда, они попутали на дело. Я ее покупать буду все равно. А тут типа можно порулить. А какой тут э, свет? Ну, давайте черный, черный. Средний класс 92-го типа. Все. Вот такая, вот такая черная бэха, нормальная. Все, давайте покупаем. Покупаем, в принципе, всё. А, итого 530 тысяч. Ку а купить. Все, минус 530 тысяч. Ну, зато мы купили машину. 55 тысяч осталось. Я, блин, 10, я, блин, 10 лет пахал, чтобы у меня миллион почти нак... накопилось. А я взял просто за пару секунд так... Нет... Да ладно, это будет так. Фика себе. Ну тут надо выставлять дела. Мы надо это закрывать. Офигеть, она стартует. А такой. Нормально такой? Нормально такой. Есть. так да а где у нас права получать мне просто интересно сейчас посмотрим давай. а почему а, а как это это? а мы даже смотрели в читуэйти там нету вообще даже государства правильно? ой зря я так делаю это то хорошая, я... лучше так не понять Спасибо. Крутая бэха. Ну я конечно, я платил. Я за ней 10 лет тут ездил. Ну я не знаю. Короче, давайте будем кататься по-южному посмотрим. Так раз протестируем. Ты ч? Ты ч совсем? Что ты делаешь? Чё? Ты сейчас сдохнешь. Поиски, реально, не, лучше пр максималку проверять лучше, наверное, затразы, конечно, не в городе. Но она уже 160 лет, я сразу говорю. Она может вообще по 20 Не проверял. Что-то э! Что? Ой, блин! это а теперь она соня блин 180 180 подсобрал 180 чуть не разбились опять блин ну как какая красивая походу не, ну я починю, конечно, О, Иди <плево> это, <не плево> вот, это, это еще за 530 тысяч, мы еще и не поставили этот не дидро, Вот прикольный путь, мы еще Деодмитров. нитро, нитро, не да, это еще помешал, на Да мы еще не, не тюнинг не делали вот так. А бы. если мы тюнинг ещ делаем? Вообще не да. Ну, бензин яжу как нормально, никак. Еще жестко. Ну, а, не успеваем, смотри. Ч? А нифига он так заниженный, серьезно, что они на бос вами. Это привора такая есть, чем покупает ПВ за них? Нет. А, блин! Ну зато я не врезался в вот. него. Ну, тогда бы нужно, конечно, вот, вот. ГИБДД. Это так раз где-то в руки? -мо! Нельзя уезжать, да? А, а, ну да, тут и нельзя. Какой мы на 50 тысяч можем сделать номер? Никакой! Серьезно! Давай. Настя тысяч рублей номер, нормально. Так что у нас там. А, при. Вс нормально. И так, все, я уже даже машину починил. все. Теперь мы будем номера весить. Как раз у меня есть автомобильный номер использовать. Хотя, куда он поставит, ну ладно. О, вот теперь, а ну, который мы купили. Номер. Ну, конечно, там был получше в разы, но... но дороже был, конечно. Знаете, сколько он, Знаете, сколько он стоил? Там, 200 тысяч вроде бы, да? Это... Ну, я, может, может смотреть перестать, как он стоит он. Ну, короче дофига мне денег даже не хватило бы а -а -а -а. что там да? самый обычный воля народ мире в принципе украинство. Видел крит, номера. Так, давайте-ка идем. Починился, блин, только. Ну, а реально, вот, почему очень долго стоит? Можно переспать ничего, но вроде уточнить. Да, я не Появится Там я еще Куда ты? Ага, в баке 24% 24, ага, 2 литра Так 95-ый, да, вроде бы, хороший. А давайте полный, 56 95 <bracels> Минус... 875? Всего? Я процентов не управился, если не хуже. Надо сюда. Так очень быстро. даже Японца, я сказал Какая красивая вещь okay. Да, круто. А это что, пробег 15 километров всего? Нет, это... Ну что, все, давайте выберем сюда Где-то возле вокзала Да, вот на такой прекрасной ноте будем заканчивать, да. Надеюсь, вам понравилось видео. Если хотите продолжение, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.